так ребята всем привет сегодня у нас 20 мая ветерочек в пол шестого вечера наконец-то задул но сейчас 6 конечно камеру мы взяли в 6 вечера у меня есть полчаса до вечернего эфира чтобы катнуть на вот этом замечательном кайтики смайл 3 от парависа в 15 размере затянул правда тренер я уже хорошо и где там наша доска Итак, так дует э, метров 5-6 порывчики наверное, метр до 8 э, небольшой отжим у нас сегодня на ясенской переправе но великолепная если вы видите Небо, этим небом можно только восхищаться и смотреть бесконечно сегодня бегали зайцы перебегали дорогу фазаны в общем дичи немерено ну и конечно плескается погнали как я погода на Ясеньке после вчерашнего шторма 19 метров очень солнечная сегодня погода вода теплая Ощущение, что вчера не было такого ветра Мельчало в майских праздниках. чуть поменьше. Ну, дальше у нас будет глубины предоставить. И 80, 90, и даже 110. Май обычно лиман наполняется много. Сейчас после вчерашнего штука. Смайл третьим. А еще раз напоминаю, что он не для новичков. Не надо его брать как первый парафойл, потому что вы с ним будете как-то не берите. То есть это нужно людям, уже хорошо знающим и оценивающим поведение кайда. А для начинающих в производстве с Smile 2. Иончики дружелюбные Простые кайты в управлении На которых вы быстро, спокойно И в зимнее время Можете спокойно кататься Мы продолжаем э, Вести Тесты Нового прототипа Доски от МД Blackjack. 25 на 48. Вот. Маленькая доска отличается большей жесткостью. Интересно для прогрессирующих в гидрофойле. Ну, мне нравится. Так что вот раскатываюсь. Э -э, смотрю, какие есть недочеты. Изменения в, в тираже будут, не сомневайтесь. Так что но.. То, что МД сделал 125 доску, дополнительных 146-й, очень даже неудобно. Хороший кайф, но есть в нем своя особенность. Я про это уже говорил. Кому нужно, пишите, если кто не видел. всю следующую неделю с небольшими перерывчиками в течение дня но кататься можно Так что мы здесь будем до конца сентября все лето тренировки кайсерфинг у нас ежедневно ветреные дни с 10 до 18 иногда до 19 или 20 часов это уже как будет потеплее но вода греется очень быстро не поверите вчера было шторм 16 градусов сегодня прогрелась лиман в 3 часам уже можно было купаться но гидрик все-таки не помешает так что кто будет приезжать и собирается приезжать все равно трешечку кидрик Нужен? О, задула. Понятно, конечно, покататься в таком раздолье и весь лиман персонально твой. Это, конечно. Спасибо судьбе, что ты даешь возможность кататься летом на море. Да, многие скажут, что это наша работа, но в первую очередь, да, который тебе нравится, которым мы занимаемся круглосуточно, фотографируем, делаем ролики, делаем отчеты, мне лично очень нравится, и каждый выход с кайтом, это, конечно, немножко, даже сейчас уже в происшествии больше 10 лет, это, это трепет. Почему нас называют ветрозависимым? Да потому что мы постоянно следим за прогнозами Постоянно смотрим, где дует, как дует А где лучше дует И поверьте, таким ветрозависимым уже 100 километров не плюг А кто-то к нам на Ясенку сюда приезжал Просто на выходные, на пятницу, вот воскресенье. Вот это, конечно, были отчаянные ребята, но место хорошее. лиман чистякий, он не зацветает. Летом медузы здесь стали тоже появляться, так как все-таки ну, не в самом лимане. В лимане, наверное, единичный случай, на море, там, где мы катались в предыдущие ролики, посмотрите. Но здесь, конечно, намного меньше медуз, чем летом. Крыму. В Крыму, конечно, мы там падали всем телом на роту медуз И кто-то даже отведал. Вечерняя сессия закончена. Так что, как сейчас это принято говорить? Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. на ура. Спрашивайте. Будем отвечать на ваши вопросы, кого что интересует, какие, какую информацию заснять, что сделать, пишите, короче, пишите, ждем ваших комментариев.